Всем привет, пациенты палаты Немиркин. Большое спасибо всем вам, за вашу любовь и поддержку, благодаря которой мы смогли провести еще одно исследование в области повседневной психологии. Так что давайте начнем. Самосаботаж – самый неуловимый из ваших врагов. Его трудно поймать, потому что он подкрадывается к вам незаметно, и вы делаете это еще до того, как узнаете о его начале. И такое поведение происходит там, где вы, возможно, хотите защитить себя. Но сложность в том, что не всегда понятно, от чего вы защищаетесь. Это почти инстинкт, когда вы чувствуете угрозу и реагируете на нее, делая или не делая определенные вещи. Часто это происходит от неуверенности в себе, не только физической, но и эмоциональной. Самосаботаж может иметь место в любых отношениях, включая романтические, дружеские и рабочие. Но в этом видео мы сосредоточимся на романтических и рабочих отношениях. Первый шаг к тому, чтобы преодолеть самосаботаж и снова идти вперед – это выяснить, почему вы это делаете. Итак, вот 8 причин, по которым вы можете заниматься самосаботажем в отношениях. Возможно, вы найдете одну из них, которая соответствует вашей ситуации. Давайте начнем с того, почему вы можете саботировать романтические отношения. Первое – низкая самооценка. Часто ли вам кажется, что вы недостойны отношений или нелюбимы? Возможно, вы даже убедили себя в том, что люди просто не видят вас таким. Частой причиной самосаботажа отношений является очень низкая самооценка. Во-вторых, страх потерять друзей. Чувствуете ли вы себя обязанным перед своими друзьями? Кажется ли вам, что вы должны отплатить им за то, что они были вашими друзьями? Благодаря поддержке, которую вы оказывали и получали друг от друга, вы можете подсознательно чувствовать себя обязанным своим друзьям или семье быть доступным, когда они в вас нуждаются. Вы можете избегать отношений, потому что боитесь бросить своих друзей или оказаться для них недостаточно хорошим другом. В-третьих, страх оказаться неспособным балансировать. Подумайте о работе, учебе, друзьях, семье и собственных увлечениях. Много ли в вашей жизни вещей, которые борются за ваше время? Самосаботаж также может быть вызван страхом того, что вы не сможете быть хорошим и значимым партнером для своего партнера, потому что не можете правильно распределить свое время. Это происходит потому, что у вас возможно было не так много отношений, и вы привыкли заботиться о себе определенным образом. Вы боитесь, что отношения могут привести к тому, что вам не будет хватать времени на другие вещи. Это также может быть связано с потерей свободы или части себя. Четвертый, боится их разочаровать. Это связано с низкой самооценкой. Вы боитесь, что у вас нет навыков, необходимых для того, чтобы быть хорошим партнером. Вы боитесь ошибиться, сказать или сделать что-то не то, и как результат вы вообще избегаете отношений. И номер пять. Страх быть брошенным. Ничто в жизни не обходится без риска. Открывая себя и вступая в романтические отношения, вы подвергаетесь целому ряду различных рисков в эмоциональном плане. Эти риски или страхи могут варьироваться от боязни быть брошенным до того, что вашему партнеру не понравится, как вы выглядите, или от чего-либо другого. Что бы это ни было, это довольно страшно и может привести к тому, что вы сознательно или подсознательно будете избегать романтических отношений. Теперь давайте поговорим о том, почему вы можете заниматься самосаботажем на работе. Шестое. Потеря свободы. Легко ли вы приспосабливаетесь к переменам? Рады ли вы повышению или беспокоитесь о возросшей ответственности? Если предположить, что самосаботаж происходит в тех случаях, когда вы собираетесь занять более высокую должность, то эта должность может быть связана с более сложными задачами. Знакомство с работой дает вам определенную свободу, вы знаете, чего ожидать а когда вы знакомы, у вас появляется больше свободы, чтобы планировать и делать все так, как вам удобнее. Более сложные задания могут подсознательно пугать вас, потому что вы потеряете часть этой свободы из-за того, что не так хорошо знакомы с заданиями. Номер 7. Вы боитесь, что они переоценили вас. Я определенно могу отнестись к этому вопросу. Сомневаетесь ли вы в своих силах? Думаете ли вы, что не справитесь? Если вы не верите в свои силы, предложение более высокой должности вызовет у вас ряд опасений. В конечном итоге это выльется в самосаботаж. Вы можете не верить, что готовы к такой должности, и в результате думать «я не создан для этого», но правда в том, что в конце концов выбрали именно вас, так что это уже что-то значит, верно? Номер 8. Страх быть отвергнутым вашими новыми коллегами. Быть новым человеком в группе всегда немного страшно особенно если эти люди стояли на ступеньку выше вас и теперь должны быть на вашем уровне. Вам приходится осваиваться, и вы боитесь почувствовать себя аутсайдером, если сразу не овладеете новыми навыками. Этот страх оказаться не таким хорошим, как другие, может побудить вас совершать тонкие поступки, которые приведут к самосаботажу. Мы надеемся, что смогли дать вам представление о некоторых причинах, по которым вы можете неосознанно заниматься самосаботажем. Можете ли вы вспомнить другие? Сколько из них вы узнаете в своем собственном поведении? Хотели бы вы, чтобы мы опубликовали видео с советами о том, как преодолеть самосаботаж? Оставьте ниже комментарии о причинах, побудивших вас к такому поведению. И, пожалуйста, не стесняйтесь поделиться любым опытом и мыслями, которые у вас были. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться им с теми, кого подстерегают темные воды с самосаботажа. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на значок колокольчика уведомлений, чтобы получать новые видео.